Ютуб. Ну что, продолжаем записывать нашу еженедельную рубрику, где мы смотрим за профессионалами и зачастую за среднестатистическими игроками, которые сидят в доме и особо не двигаются, пытаются просто выиграть игру, так как для большинства из них э -э, килы не настолько много приносят эмоций, насколько много приносит победа. И перед тем, как мы перейдем... К видосу, я напоминаю вам про мой телеграм-канал, где я выкладываю и РЛ моменты и, конечно, ваши сборки, которые вы так сильно просите на стримах. Ну и еще один маленький немаловажный момент. Перед переходом к самому видосу, небольшая рекламная пауза. Ребят, хотел бы порекомендовать вам сайт shopkot.ru. Это проверенный магазин, у которого с заказов и сотни отзывов. У этих ребят вы можете приобрести Call of Duty Modern Warfare 2, God of War... И другие различные игры. Боевой пропуск, внутриигровую валюту и любые наборы для всех регионов и платформ. Ну а самое крутое, что это все вы можете приобрести даже для российских аккаунтов Steam, PS и Xbox. Ну а по моему промокоду Sikinson вы получите скидку 5%. Пользуйтесь, ссылку оставлю в описании. Итак, первый игрок, который мы пере переключаемся в этой рубрике, это я, или как правильно считать этот ник? У него или у нее идет файт. ее сейчас задают. Тачки нет, не задают. Тачки не дают. Патроны закончились. Неплохо. Постреляли, в принципе. Но там тоже парень не совсем опытный. Так, проблема с перезарядкой. Проблема с перезарядкой? Нет. Хорошо, есть релоуд. Так. Позиционная игра. Ой. Ну. Тут, к сожалению, соперник оказался довольно-таки прохаванным и... Да не, кому я рассказываю. На самом деле, просто ребята немного растерялись и... Из-за этого все так вышло. Следующий игрок. Классик. Один килл. Неплохо сыграл, в принципе, с оппонентом. Неплохая станка была. Но... Чуть-чуть, наверное, можно было снизить количество рисков и... Не захотя в дом, не дотягивая до этих станок Забрать, как, как только он пытался Переехать у прошлого игрока Тачка, он мог выпрыгнуть из тачки и сразу же Убить его, ой, а там какая-то Очень интересная сборка, покупается ган И сборка на этот ган Просто Это невероятно интересная. По-моему, это был кастов 7.62 на длинном стволе Жуть Просто жуть я просто объясню, почему на кастов вообще не надо ставить ствол. Там просто ставится... Можно поставить глушители, патроны. В большинстве сборок, которые используют аля киберспортсмены, никто не ставит ствол. Просто он не имеет смысла. Он дает мало контроля и маленькую скорость пули. Патроны дают куда больше эффективной... эффективности. Так. Да, это кастов 7.62. На ВЛК. Ёла-пала. Бразер. Так, пушит Промахнулся Пытается две открытой дверью вот. Ой, слушайте, хитро, хитро, хитро А нам показать Мне кажется, он сейчас наступит на... Он не увидел Нет, увидел, увидел Ай-яй-яй, надо допушивать Все, по кругу началось Нет, как ты это проиграл? Блин Чарли БТВ его перестреливают, У него три килла И на самом деле Он очень сильно ошибся с тем, что Не согрессировал в самом начале То есть ну, он видит, что чел стоит там, Он уходит за стену а Нужно было просто идти на него в прицеле Если даже игрок бы вышел, он его так же бы крякнул И просто в секунду допушил бы Ну, с другой стороны, это просто анлаки момент, факт Так, Чарли БТВ. Я не до конца понимаю, что... Ага. Так, он идет с ЧК сразу. Экономики у него, в принципе, неплохо. Вообще неплохо, Семерик. У него есть копа, у него есть АРК. Причем, кстати говоря, он, видимо, не заметил. Ну, ну не, не он или она, короче Буду называть просто игроками Этот игрок просто не заметил, что У предыдущего игрока Была кастовая сборка Кастовая 7.62 Да, он не Не мегаметовая сборка была Я бы собрал ну совсем по-другому Но все же, это кастовая 7.62 Который хорошо джимбенит Хм Так, так, так Я так понимаю, что он приехал Просто ближе к центру Так, у него там еще одна тачка вышла Нет, он не ближе к центру Я не понимаю, куда он сейчас движется Он то ли пытается найти где-то игроков, чтобы подраться Либо он Просто ищет удобный для себя дом, чтобы сесть в нем на ближайшие пару кругов если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Он приехал, пробежал пару домов, все залутано, никаких... Не, я я, я равно, наверное, склоняюсь к тому, что он пытается найти людей. Хотя далеко не факт. Так, ну он на краю зоны. У него... У него все хорошо. Единственное, что я не до конца понимаю. Он вроде бы как пытается... Искать игроков. Ты дурак! Сука. Пугает просто. Я реально от него этой фигни сейчас не ожидал. И меня аж дернуло. Я хочу верить в то, что... А, походу рофлит над тем, что я за ним наблюдаю Он-то не знает, кто за ним наблюдает Вам с Мне кажется, да, он пытается искать игроков Но делает как-то это просто неопытно не, не, не, не очень продуктивным способом Ну, к примеру, просто Он приехал здесь, он не посмотрел на карту Он не увидел, что там приехала тачка, еще одна И сейчас он смотрит просто, куда падает лодики Ему... Я не знаю. Ладно, давайте просто смотреть. Давайте посмотрим, какие ошибки он будет допускать и что он как будет делать. Блин, лодик лежит в такой позиции. Ужасный. Не акцентирует внимание на машине он, он, У него игрок справа, у него машина Еще чел на логике. Отлично, у него довольно-таки много людей сейчас Хорошо, он загрелся на тачку, но Не обратил внимания на то, что у него справа стекло разбивалось Странненько Игрок справа двигается, он его пока не видит Скорее всего, он сейчас потеряет время на поиск Игрока в доме А на самом деле, игрок уже в гору побежал Или он просто тачку украсть хочет так, это байт Он таким образом байтит Кстати, скорее всего Я знаю, как будет изменяться Наша альмазра Вот эти бункеры будут открываться со временем Помните, как в первой части открывались бункеры? Я правда не знаю, насколько много этих бункеров Так, это вот тот чел, который бил окна Неплохо зажимает Прям остается очень мало ХП, заезжает в кемп, в котором он изначально был. Ошибка, что так далеко от дома вышел, надо было ближе, прям воз возле дверей выпрыгивать, сразу в дом заходить. Что здесь может быть, щел в любом доме. 53 ремейна, зона сходится, он на краю зоны здесь. Может быть, очень, очень много людей. Угу. Он похилился, бросил там тачку И уже без тачки идет Пытаться мстить игроку И я не понимаю, что он делал Так, а его забивает Без Бестолач. Э, Бестолач забирает другой чел Карма Карма Так, онкл Бернард Два килла Забирает бестолочь, а бестолочь забирает Предыдущего игрока, за которым мы наблюдали Интересно, скорее всего Мы сейчас будем наблюдать Стандартный геймплей Когда чел будет закрывать зону Либо будет просто находиться В доме и ждать пока мимо него кто-то пробежит Задумался на секундочку Насчет того, как он может разыгрывать ситуацию И вижу, что он просто ищет себе Подходящий домик, наверное Фу. КПЛА разведки 100% Ой, слушайте, он читает мысль хорош он понимает, что каким образом может прочекать все, подходящие, все рядом стоящие дома И всех игроков, которые будут подходить к нему угу. Слушай, он молодец Он правильно сделал, он подлетел повыше и... Включил другой тип отображения в дроне, то есть ну, по, по тепловым сигнатурам И сразу же посмотрел рядом стоящие дома и подходы На горе очень много растительности И там очень часто может сидеть какой-нибудь Человек Неплохо У него никого рядом, скорее всего, нету Может, он спокойно все пролутал, посмотрел Вопрос там, куда он сейчас двинется Зона уходит в сторону Саида Ой, слушайте, а зона-то почти вся в воде хм. Ну, судя по зоне, что на третьей зоне сейчас 40 ремейна, в лобби вряд ли есть прям какие-то потные типы. Новый. Так, ребят, произошел джилбрейк. Я упал ближе к зоне, чтобы посмотреть здесь какой-нибудь И вот нашел другого игрока. Это у нас Силкакс. 5 киллов. РПК на 100 патронов, ну как положено все. О, о, щит. И его забирает чел, который вообще без звука сидел просто под стеночкой. Угу. У него три килла, слушайте. У него три килла, у него химера. И ему очень далеко идти до зоны. Ну с такими темпами, как он идет, ему прям так, он понимает, что его подгоняет зона, Начинает двигаться ближе к зоне Так, так Он прям вообще никуда не спешит У него М4 Кастомная на ВЛК елы пала и, и еще и Химера сверх Блин, я Я, наверное, жалею, что... Voice, то есть, ну, голосовой чат в игре Не работает, когда ты смотришь за челом Прикиньте, сколько можно было бы фанового контента создать челом Просто начинаешь разговаривать с ним, когда у него вроде никого рядом нету И он такой Что происходит? У него слева игрок, хорошо, он заходит в зону Его сбривает Другой игрок, оппонент У него 5 килов, Джо Силва и на самом деле Очень бодро пострелял У него Харикейн Харикейн Угу Вышел за зону Немного под, подстал амуниции Взял газик газик газика, дверь И выходит, он сразу же забирает что неплохо Молодец, очень быстро сориентировался На, на то, что к нему выходит в спину выходит противник 6 килов это уже опытный боец, к слову. Он реально довольно-таки быстро сориентировался. Он понимает, что ему нужно переплывать. И делает это сходу. Не начинает там пытаться найти где-то здесь, с краешек зоны, чтобы выжить. Он сразу переходит на ту сторону. У него еще и хант активный. То есть, по идее, у него может быть минимум 10 киллов. Угу. Это неплохо. 28 ремейна. Это прям... Прям сильно. Сейчас будет жесткая мясорубка начинаться. Так, Хант занимает какой-то из домов. Угу. Ближний к нему правый. М -м -м. Конечно. А, ну он, он, он просто услышал звук тачки, которая забагалась. Из-за этого обратил на него внимание, чтобы предотвратить возможность выхода чела в спину. Хорошо. Допустим, сейчас он пытается забрать не самый высокий дом, но очень комфортный на удержание. Так. Хорошо. На самом деле он сейчас забрал Один из лучших домов Один из У него на левом доме Он не видит чела, он не видит чела слева Ай, там сигнал, кстати Станка. Есть танка, есть попадание Но вот репик сигнала Это плохая идея, ему нужно хилиться Сигнал довольно-таки Скорострельная снайперка, которая Так, он еще и с перками Хорошо М -м -м. Газ уже Отпишись... Так, сарпака ка ка ка ка ка ка есть и, и, и есть неплохой зажим Магаз на 40 То есть он хочет играть Более мобильно, чем Другие игроки ну, Вот сейчас ему по идее Ему нужно пойти запушить правого чела Вот этого, вот этот свой хант Поскольку он находится ниже него Ему нужно было просто прилететь на соседнее здание Закрыть его и потом по правой стороне Проходить уже в зону а сейчас, если он замедлит, и тем более пойдет в поле, вот то, что он сейчас хочет сделать, его чел с правого дома с легкостью сигнала закроет, там ну, особо много попадать не надо, там 2-3 шота максимум. Угу. Он понимает, что, смотрите, он красавчик, он сейчас понял, что ему влево в поле идти нельзя, справа у него хан. Он не рискнул его пушить. Я вот предугадываю его мысли, что чел с левого дома под вот этот файт как раз бы залетел и убил бы его. Поэтому он не стал рисковать и сразу же пошел проходить зону под дома. Как раз таки не находится х... снайпер и хант. хант. двигается по воде, он его сразу же идет, Ой-ой-ой. Ошибка была репикать. Но с другой стороны он типа все правильно сделал. И как раз запушивает тот чел, который был на доме. И еще и кайз там устраивает. Ёлопало. Просто кровяку делают. Слушайте, а у этого палочки вот этой 8 киллов. Очень интересная сборка на кастов. Бам! Очень интересная сборка на кастов. Мочел захоз шел. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо было сразу хилиться, а не смотреть полки. Да и вообще в эту комнату идти, по сути, смысла не было. Его забирает как раз-таки э, тот игрок, на которого был Хант у предыдущего игрока. У него два кила. И при всем этом он пережил всех этих э, агрессоров. Хм... Чего же ему не хватает? О, саморез. Так, а зона-то пошла Так, а он на кулаках решил бежать? А, у него МП7 и кулаки Ой Он походу Да, он походу все Или, не... Или успеет Ой, блин На последней секунде залетает в зону У него справа игрок без стекло, Он сразу же пушит этот дом Там идет файт в доме Он сейчас встретит третьим лицом нет, не встренец. Похилился изначально. Чего у него так дергает, не пойму. Ну, Предприцел прям дергается как-то. Ну все. Операция морские зоны. котики начинается. 7. 7 ремейна. Его за зацепила точка. И в.. Кто на фулл воду уходит? Семь игроков тем временем Один у него находится прямо здесь в доме Двое находятся здесь поддержка. Дает точку Так, два игрока умерло Точка никого не забирает в доме У него под водой был еще один игрок То есть в спине у него два игрока Блин, я так думаю, что у него просто лагает Он как бы сейчас не задохнулся Хорошо Четыре игрока, два килла у него У него справа один игрок, по-моему, был только что Я, по-моему, увидел справа игрока Он сейчас смотрит не ту сторону, которую нужно. Да, у него справа есть один чел Там кого-то, по-моему, нокнули по звукам Он смотрит в спину, откуда по нему стреляли Здесь выходит чел Так, но все же это дает свои плоды Нокает игрока Справа еще один игрок так, упал в воду, чтобы забрать его, и сейчас ему, ой, блин, на зона не успеет пройти, как его заберут. Да, надо было забить на этого ногнутого и двигаться правее. Блин, слушайте, а они с каждой рубрики в 2 все больше и больше начинают понимать, что... чего от них требует игра, и они все чаще начинают перемещаться между домами, заходить в зоны, пушить, агрессировать и так далее. То есть, ну это, слушайте, это прям круто выглядит. Ну вот так они как-то играют, вот это средние игроки Ребят, не надо думать, что я пытаюсь поймать только задротов Задротов вам хватает на прямых трансляциях То есть вы можете всегда посмотреть стримеров, там большая часть задротов А именно обычных игроков, которых вы зачастую встречаете в лобби Мы снимаем именно в этой рубрике Так что кидаю кулач кулачелку вам, желаю вам хорошего денечка